...ограничение деятельности тех... И на агентов, которые осуществляют целенапар... целенаправленный сбор отдельной категории значимых сведений в области военной и военно-технической деятельности государства. Такие лица не смогут занимать должности на государственной му... муниципальной службе, а также быть допущены в государственные тайны. Я в конце прокомментирую чуть-чуть. Сразу же скажу, что я в данном случае буду представлять экспертное мнение, а не позицию ведомства, честь которой мне выпало служить. И начну вот с некой рефлексии по поводу Ренда. Знаете, в чем печаль? Андрей Аркадьевич, в том, что полтора года назад писался этот доклад два года, полтора года назад ваш покойный слуга, в том числе неоднократно выступал и писал своим командиром, что называется, мы действия предприняли и в паблик выводил это, все ничего не было сделано. И вот те самые семь пунктов рента, военные там есть у них военные составляющие, мы с ней работаем. А вот э, работа э, в гражданской среде, будь то международной будь то перенапряжение э, Белоруссии, Карабах, э, э, и как точка, э, э, которая должна заискрить, тогда было написано, сейчас у них Приднестровье. И, э, Следующие выступающие надеюсь, на это настанавливаются. Да, да, просто. да. Я, я э, скажу, что еще следующего. На что еще следующего выступающего надо обратить внимание. то что иначе мы так и будем. А собственно, мы этим и занимаемся, правильно Андрей Безруков говорил, у нас вообще отсутствует система принятия решения на упреждение, выработки некой стратегии и действия в этой связи по своей. Повестке, а не по навязанной нам. Потому что когда мы рефлексируем на повестку Ренда, мы действуем в их повестке. Мы отвечаем на вопрос, который ставят одни, а значит мы проигрываем. Так вот, я просто обозначу уважаемым сенаторам и коллегам, которые нас смотрят, что может быть следующей целью, исходя из анализа Ренда, вот вышедших в октябре например, докладов, в октябре этого года. Так вот, анализ показывает, что на очереди перенапряжение ситуации в Черноморском макрорегионе вышедший в октябре 2020 года доклад «Россия-НАТО. Безопасность на Черном море» посвящен новой стратегии экономического и политического сдерживания Российской Федерации в Южной Европе. В этом документе даются рекомендации гибридного воздействия на Россию и ее союзников с постепенным усилением военного давления. По каждой из стран, начиная от Армении, заканчивая Молдавией, этого макрорегиона, разумеется, и стран НАТО, предлагается отдельное решение, отдельная программа, и эта программа э, наступательного свойства. Это первое. Так вот, э, я хотел бы... Э, Коллегам еще раз сказать, что если мы не будем анализировать, если мы не будем формировать культуру принятия решений на упреждение, как об этом говорил Безруков, как, что существует в Штатах уже давно, то мы так и будем работать по хвостам. Следующее, принятие решений. Вот опять э, из сегодняшнего дня. Вот только что вышло, Вот только в эти дни вышла книга не только Рент, не только американцы работают на, на упреждение. Вот только что вышла книга Клауса Шваба. Кто такой Клаус Шваб? Клаус Шваб – это на самом деле главный идеолог и глобалистов, тот человек, который, собственно, возглавляет, создал и возглавляет Давосский клуб. Клуб, куда любят лезть наши министры, наши олигархи. И, в общем, клуб, где формируется позиция тех самых кругов, которые сейчас, например, пришли, приходят к власти в Америке. Ну, я рекомендую всем изучить этот документ. Он с элементами просто скандальной откровенности, в том числе, если говорить уж совсем просто, то его суть первая. Они не допустят возврата до ковидной. да Книга называется «Ковид. «Глобальная ковидная перезагрузка». То есть они рассматривают ковид как проект свой. Более того, они четко совершенно просто однозначно цитата не будут сейчас вас засыпать, в том, что мы не допустим возврата до ковидного мира. Мы будем ставить перед политиками вопросы, кто мы национальной корпорации, о том, что э, надо не ослаблять сдерживающие меры. Из чего сквозит, что, собственно, не ковид является угрозой, а те меры, а ограничения, которые, исходя из него, принимаются по всему миру. Шваб пишет, вот здесь я дал формулировку, э, в его дивном будущем мире, коллеги, чтобы вы понимали, э, в мире, где будут править, а он об этом говорит, корпорации прямо в, в прямую, где будет, э, перед, перед, куда будет передана власть и ресурсы, не будет места национальным государствам. Просто их там нет. Причем это будет, по их понятиям, в самое ближайшее время. Цитата. Если демократия и глобализация будут расширяться, то национальному государству места не останется. Разумеется, суверенной э, России места там не останется в первую очередь. Теперь что ждать? Опять же, чтобы мы не по хвостам работали. Ну вот ковид, проект их, да, он нагнал страх на людей, снес ту же администрацию Трампа, разбросил национальную экономики, систему здравоохранения, и тем самым свою основную задачу выполнил. Кстати, боевая... Формула вируса, это не сегодня стало известно, это не вирус-убийца, это вирус, основной показатель которого боевое действие, это вирулентность. Он должен разбалансировать системы здравоохранения противника, а уже после него запускаются обычно вирусы-убийцы, это так, я к сведению просто. Так вот, для продолжения демонтажа старого мира глобалистам нужны дополнительные платформы. Какие? Прежде всего, платформа для десуверизации России и Китая. И тут тоже мы должны это понимать. Первая платформа — это зеленая повестка. Зеленая повестка назначение тяжеловеса Керри на эту должность, должность представителя по экологии, объявленная, это, в общем, а мы куда кого назначаем? Чубайса? Человека, который в 90-е годы в общем, этим корпорациям сдавал страну? Это что за решение? Так вот, где зеленая повестка? цифровизация, о чем я скажу пониже, и разного рода идеологические симулякры от ЛГБТ до БЛМ, которые сюда будут заходить и здесь будут насаждаться. Так вот, следующее. Теперь несколько по военной составляющей вам подробнее, чтобы вы понимали. Значит, что сейчас делают штаты, Андрей Аркадьевич? Вы, как бывший коллега, да, бывших не бывает. Так вот, в штатах сейчас... Это не удалось им сделать при трампе, хотя решения эти были заложены еще Обамой. Там создано киберкомандование. По официальным по официальным данным киберкомандование входящее пока ВНБ, в военную разведку, это шесть тысяч штыков интеллектуалов. Каждый из которых, бюджет примерно 100 тысяч долларов в год, 6 тысяч. Так вот, по по нашим данным, это 18 тысяч на самом деле. И сегодня у них основной дискурс идет, то есть это становится основным. Кто-то здесь говорил о том, что э, вот это есть война. Она уже объявлена, коллегам из Белоруссии передаю, она уже ведется. Мы в ней участвуем, чтобы вы понимали. Так вот, э, э, 18 тысяч штыков. И сейчас основная дискуссия, я думаю, пришедшая администрация Байдена достаточно быстро примет это решение. Какое? О том, чтобы вывести из под ДНБ Андрей Аркадьевич, киберкомандование. Киберкомандование в отдельную совершенно. Почему? Вот здесь цитату из их аналитики. «Сбор разведданных и военные действия в киберпространстве являются самой самостоятельной, самостоятельной подчеркиваю, но взаимосвязанной миссией». Для чего это делается? Почему? выводится, Потому что для достижения успеха проведения кибероперации должно носить наступательный характер, что требует самостоятельного, творческого и, возможно, более активного руководства. Более того, они спускают полномочия по принятию решений с президентского уровня вниз. Ну, чтобы как бы не докладывали, это ты там, ваши там сделали. Ну, не знаю. То есть, это... они собираются с силами, собираются структурно, с финансами нас атаковать. Нас атаковать. Китай и мы. Ну еще там еще четыре других оппонента, закрепленные, да, закрепленные как оппоненты. Теперь, а что происходит у нас? Я, я вам потом передам документы, Андрей Аркадьевич. И, кстати, в, среди, в технологии, вот здесь правильно кто-то говорил, что гуманитарные знания сейчас начинают превращаться в технологии. Это ровно так. Не только кибервоздействие, но и психологическое, инструменты манипулирования. И там классическая теория цветных революций забудем ее. Она уже давно превратилась в технологии. Эти книжки читают даже не студенты первого курса. Мы, кстати, готовим такие кадры, но на уровне гражданского, к сожалению, образования такие кадры и, силовые, и в силовых структурах не готовятся. Так вот, а теперь ну вот я буду себя очень сдерживать, потому что нас слушают разные люди. И из разных даже стран. Так вот, э, технологии искусственного интеллекта, они также э, являются активным оружием э, в кибератаках, в кибер на Россию и э, пробивают э, то, что называется наш суверенитет, для пробивания нашего суверенитета. А теперь, уважаемые коллеги из э, Совета Федерации, я вас информирую, я вас информирую, что сейчас к вам, поскольку он прошел уже вот -таки этап согласования, сейчас к вам на согласование попадет... Так, да, вот попадет закон, законопроект о плане и графике разработки принятия нормативных правовых актов регламентирующих отношения в связи с развитием технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации 2024 года. Я вам рекомендую, просто очень рекомендую внимательно смотреть этот документ. Почему? Вот мы здесь говорим об иноагентах, о сборе сведений. Я вам скажу, что вот, например, в таких пунктах как точечные корректировки федерального закона о персональных данных, введение анонимизации этих данных, методики обезличивания, особый режим доступа к данным, доступ к госданным, а также использование иностранного программного обеспечения, экспорт технологий искусственного интеллекта, методики обезличивания, искусственный интеллект строительство, космическая деятельность, геоданные, то есть все наши с вами ресурсы разведданы на годы вперед. Как вы думаете, какие структуры допущены к этим так вот, я вас информирую, там нет ФСБ и Министерства обороны. Нет. Хотя, например, в США за развитие искусственного интеллекта во всех сферах, гражданских в том числе, прежде всего отвечает Пентагон. Так вот, в этих вот документах нет ни ФСБ, ни Министерства обороны, зато там я просто вам дам статистику, а вы уж разбирайтесь, товарищи сенаторы. Так вот, там из 76 позиций этого проекта, Андрей Аркадьевич, я вам дам, на всякий случай, эту да бумагу, в качестве предполагаемых разработчиков 43 пункта, 60% от общего числа, один известный уже больше не банк, где на всякий случай в управлении три иностранца, а главный айтишник британец, британский понданный, британец, а также еще три структуры. Ну, Минэконом, Минэк, понятно. Сколково, не надо рассказывать, какая то закрытая структура, где все под, ходят под погонами, дали присягу, и Минцифры. Коллеги, ну что мы тут про иностранных агентов говорим? Мы сами такими проектами запускаем, запускаем, я просто вот, вот здесь, эти бумаги. Мы сами запускаем себе, даже не в огород, какой там в огород? К вам э, к, э, в дом, к вам э, к, э, в структуры, которые работают с государственной тайной. Мы запускаем структуру и людей, которые ну, ни, ни присягой, ни погонами, ни, э, ни э, извините, допусками. не вот. У меня вот сотрудница здесь сидит. Ее вот 4 месяца просто рядовая сотрудница. Оформляли ко мне на работу, проверяли по всем параметрам. 4 месяца. Обычный рядовой сотрудник. А мы даем э, право управлять базами данным, структурам, которые вообще ни под какие ограничения не попадают. Поэтому, уважаемые коллеги, если уж мы собираемся работать первым номером, если уж мы с вами пришли к э, заключению, что против нас, а это так, объявлена, э, объявлена, гипер, э, объявлена гибридная война, включающая экономическую, информационные, политические и, разумеется, технологические меры, то мы должны работать единым фронтом. И на войне как на войне. И не может быть в этом месте у нас как бы банк, а в этом месте у нас как бы война. Понимаете, мы на войне, и на войне как на войне. Поэтому просьба привести в соответствие вас и наших коллег в э, Белоруссии в том числе некие совместные действия которые позволят сдержать вот эти вот, за, закрыть эти бреши не, уж точно их самим, самим не открывать мы и тут я завершаю по крайней мере Министерство обороны понимание этой проблематики есть полностью мы э, готовим и кадры и действия по этому поводу однако мы в отличие от США, у нас еще раз повторю, за тот же искусственный интеллект мы не отвечаем, в части касающейся гражданской и всей сферы. А в Штатах Пентагон, а в Штатах Рен Корпорейшн и другие структуры ДАРПА, например, работают именно на силовые ведомства и определяют стратегию. Поэтому, если крайняя фраза, если мы не будем работать на упреждение, если мы не будем изучать их документы в тот момент, хотя бы когда они выходят но главное формировать свои свою позицию если мы не будем если позиция эта не будет э, заведена под общий знаменатель под э, таким простым э, словосочетанием как национальная безопасность то ничего не будет то ничего не будет поэтому прошу вот, э, э, у, у, по возможности рассмотреть выведение этих вопросов с точки зрения ну вот с точки зрения понимаете вот неэкономически не не, экономически, не невыгодно. Вот мне кажется, эти индикаторы в таких вот условиях нам все сказал Клаус Шваб. Мы, у нас в их планах нет. А они пришли сейчас к власти США. Так вот, в этих условиях мы просто должны себе сказать, что национальная безопасность, Андрей Аркадьевич, это должно быть приоритетом и общим знаменателем. Если мы усматриваем, принимаем вы, сенаторы, Депутаты Государственной Думы, Вы, если вы усматриваете в каком-то законопроекте, который зашел на вас, хоть минимальный ущерб национальной безопасности, он не должен проходить. Если он не, не влияет, ну, рассматривайте. А у... если ущерб, то его надо снимать с рассмотрения и возвращать на доработку.